Привет, на связи я Тимас и вы готовы? Сейчас будет контрольная прочистка снега. Yeah. Сейчас все будет норм. <плодисмент> Знакомьтесь, Сима. Знакомься. Она немного занята? <плодица> ну, раз так, давай побегаем. Игрушки, книжки спят Одеяло и подушки ждут ребят Даже сказка спать ложится Чтобы ночью нам присниться Ты ей пожелать Ну нахер. Сейчас тот момент, когда вроде бы можно снять интересный влог, но нельзя. Просто, просто нечего снимать. Ну разве что Симу, Да, Сима? Не, ни хуй. Ну и вообще пофигу как ты. Она там и пьет, и нормально. Я не знаю, что я сделал. И поэтому можно катать мячик. Я не знаю, что у меня с фантазией. Ты на улице ходишь, да? Мурлыка. Да? Мурлыка в видео Тимуса попала. Мурлыка. Вот так вот надо будет полежать. Мурлыкать. Скажи что-нибудь. Смотри, там ты есть. А вот сколько сейчас пол второго ночи. Ну, это каникулы, что поделать. Надеюсь, тебе понравилось это видео. А так, удачи и пока. жика, кстати, сегодня видел. Да? Чё? Жопу Жоху В смысле? Задницу.